Всем привет, друзья! Это Рахманин. Группа «Речные цыгане» выехала на бережок озера. Решили отужинать местом на берегу озерца. Потом закинем удочку, посмотрим, может быть, что-нибудь поймаем. Сейчас готовим курочку, потом мясцо, выпьем маленечко кваску и будет все отлично. Вот такое озерцо сегодня, посмотрим кто здесь обитает. Первый заброс. Ждем поклевки. Его девочка. Девочка можно мне побить. Можно мне? Можно мне дать? Ну вот наш улов уже на мангале.